Игей, пассажиры канала Немиркин. Добро пожаловать! Мы хотели сообщить вам, что каждый ваш комментарий, лайк и репост помогает поддерживать этот канал и нашу цель – распространять информацию о психологии и психическом здоровье. Вы помогаете нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Поэтому большое спасибо за вашу поддержку. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы напомнить вам, что это видео предназначено только для образовательных целей и не должно использоваться в качестве диагноза. Поэтому, пожалуйста, не занимайтесь самодиагностикой. Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то другого может быть ОКР, мы советуем вам обратиться за профессиональной помощью. С учетом сказанного, давайте продолжим. Обсессивно-компульсивное расстройство или ОКР – это психическое заболевание, которое проявляется повторяющимися нежелательными или навязчивыми мыслями. Навязчивые мысли часто сопровождаются побуждением сделать что-то повторно. Компульсии. Это очень серьезное психическое заболевание, которое причиняет много страданий тем, кто им страдает. Но знаете ли вы, что ОКР может проявляться по-разному, чтобы помочь вам лучше понять, что такое ОКР? Вот четыре различных типа ОКР и то, как они проявляются. Первый – навязчивые мысли и размышления. Когда человек с ОКР страдает от навязчивых мыслей, это не случайная тревожная мысль, возникающая время от времени. Это может быть нормальным явлением для людей, у которых возникают навязчивые мысли в течение дня. Они могут подумать о чем-то тревожном или неприятном и отмахнуться от этой мысли. При АКР все обстоит иначе. Когда у человека с АКР возникают навязчивые мысли, они повторяются и часто бывают постоянными. Они могут зацикливаться на этой мысли в течение нескольких минут или даже часов. Эти мысли могут быть самыми разными по тематике и быть какими угодно, но некоторые из них являются наиболее распространенными – навязчивые мысли о насилии, которые связаны со страхом причинить вред себе или близкому человеку, навязчивые мысли сексуального характера, которые могут быть связаны с нежелательными мыслями о причинении сексуального вреда кому-либо или навязчивыми вопросами о своей сексуальности. Другие навязчивые мысли могут быть связаны с религией и страхом совершить грех чрезмерным анализом своих отношений и навязчивыми мыслями о магическом мышлении, когда человек боится, что простое обдумывание мысли может сделать ее более вероятной. За этими мыслями часто следуют ритуалы или навязчивые действия, направленные на то, чтобы плохое не произошло или чтобы просто уверить себя в том, что он не чувствует себя определенным образом по отношению к негативной мысли. Размышление при ОКР – это когда человек зацикливается на вопросе или теме, которая непродуктивно и, скорее всего, ни к чему не приведет, и зацикливается на ней чрезмерно долго, больше, чем ваш средний философ. Они часто отличаются от навязчивых мыслей, поскольку им можно потакать, а не сопротивляться. Человек с ОКР может чрезмерно размышлять о жизни после смерти, визуализируя каждый сценарий до мельчайших деталей, отстраняясь и отвлекаясь от того, что происходит вокруг, пока он занят мыслями в своей голове. Второе – проверка. ОКР может проявляться в необходимости что-то проверять. Это действие является компульсией. Часто проверка осуществляется из-за страха, что произойдет что-то плохое, например, пожар, кража со взломом или причинение вреда близким. Это может проявляться по-разному. Кто-то может проверять членов своей семьи, чтобы получить подтверждение своим страхом. Или, может быть, он испытывает неодолимую потребность постоянно проверять дверь, чтобы убедиться, что она заперта, опасаясь взлома. Люди с УКР могут даже пытаться вспомнить прошлые воспоминания, чтобы убедиться, что они чувствовали себя определенным образом или не причинили кому-то вреда. Например, человек с УКР может зацикливаться на своих мыслях, сомневаться в своей сексуальности. Когда человек знает вне навязчивых мыслей, каковы его сексуальные предпочтения, он может проверить или обратить внимание на свое тело на предмет возбуждения. Но поскольку они сосредоточены на том, чтобы не желать такой реакции, тело может автоматически генерировать чувство возбуждения. Как показали исследования, наше тело часто реагирует на то, что действительно имеет значение, и не всегда на то, что мы желаем и ценим. Или другой пример. Человек с такими сиди может снова и снова проверять написанное им письмо, анализируя его на предмет недостатков и боясь, что он написал что-то не так или обидит кого-то. Представьте себе, что вы пишете письмо своему начальнику и проверяете его несколько минут подряд, опасаясь, что написали что-то неуместное и в результате потеряете работу. Нам всем, в общем-то, нужна наша работа. Поэтому, хотя этот страх может показаться иррациональным, люди, проверяющие электронную почту в сотый раз, часто боятся потерять что-то важное для себя. Это обычный страх для людей, страдающих ОКР. В том смысле, что они любят или ценят что-то очень сильно, они будут испытывать сильную потребность в выполнении этих навязчивых действий, чтобы защитить то, что они любят. А поскольку то, что вы любите и цените, может часто меняться в вашей жизни, ОКР ухватится за то, что вам нравится и что вы цените, и попытается манипулировать этим в вашем сознании в соответствии с вашими страхами. Это одна из многих мрачных черт ОКР. Номер три. Контаминация или ментальное загрязнение. Среди людей с ОКР, как правило, существует два типа навязчивых идей загрязнения. Один просто обозначается как контаминация. Загрязнение часто характеризуется сильным страхом быть грязным или заразиться микробами от предметов или людей. Кто-то может не любить пожимать руки, так как у него навязчивая идея заразиться вирусом от кого-то другого. Или кто-то может чрезмерно чистить зубы или мыть руки в течение нескольких минут подряд из страха не чувствовать себя достаточно чистым или чувствовать себя как надо. Из-за этих навязчивых мыслей может быть нанесен большой физический ущерб. Психическое загрязнение – это область оК, которую исследователи только недавно начали понимать. Оно может возникнуть, когда человек чувствует, что с ним плохо обошлись, или если кто-то сказал ему оскорбительное замечание. Чтобы смыть это неприятное ощущение, человек начинает заниматься компульсиями, например, принимать душ или выполнять другие компульсии. И номер четыре – симметрия и упорядоченность. Этот тип ОКР проявляется по-разному, например, в упорядочивании своих книг или DVD-дисков, в том, чтобы все было аккуратно, или в том, чтобы одежда была сложена идеально и висела одинаково. Хотя многим из нас может просто нравиться симметрия, люди с ОКР, сосредоточенные на симметрии и порядке, одержимы этим и не получают никакого удовольствия от организации, чтобы все было как надо. Помните, то, что может выглядеть организованным и чистым для человека, не страдающего АКР, может показаться неправильным для человека с ОКР, потому что все дело в ощущениях. Логически они понимают, что их книги аккуратно сложены, а шкаф достаточно организован, но они не могут избавиться от сильного чувства, что все не так, как надо. Это чувство может преследовать их в течение всего дня, поэтому они так остро ощущают потребность действовать по принуждению. При ОКР компульсия часто приносит облегчение буквально на секунду. Мысли и навязчивые идеи играют по кругу, оставляя повторяющийся цикл, а компульсии – это стремление просто избавиться от страха и хотя бы на секунду почувствовать себя правым. К счастью, в этом есть хорошие новости и надежда. Существуют терапевты, которые понимают и специализируются на лечении ОКР. Некоторые из тех, кто страдает ОКР, увидели продуктивные результаты благодаря когнитивно-поведенческой терапии у терапевта, который действительно понимает это состояние. Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то другого может быть ОКР, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за профессиональной помощью. Итак, теперь вы понимаете ОКР немного лучше, Спасибо за просмотр и за то, что узнали больше о психических заболеваниях и психологии, Немиркин. Узнали ли вы что-то новое об ОКР? Есть ли у вас или ваших знакомых диагноз ОКР? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях и пообщаться с другими людьми, которые, возможно, страдают от того же типа, что и вы. Это поможет лучше понять ваше психическое заболевание и поможет вам почувствовать себя менее одиноким, потому что вы не одиноки, через что бы вы ни проходили.